Субтитры а Иван. Я вот в ансамбле «Тюльпан танцую», я являюсь солистом ансамбля. В танцах я уже с 2009 года, сколько там стаж уже получается, даже не считал. Я вообще был дамбрист, я не был танцором, я никогда не танцевал. Я пришел с другом, с однокурсником, он танцор. Типа, пошли и записались, я, я как дамбрист, там у меня там свой номер был «Шокби», я и выезжал тоже и играл. Они все танцевали. Потом, короче, это же учебное заведение, и получается, четвертый курс выпускается, и вот так вот все время новый поток идет. А тут получалось то, что пол-ансамбль это был четвертый курс весь. И они уходят, и пол-ансамбля нет. И тут не аут короче, начинаете любить. Давай говорит, танцевать. Я там полгода опирался, короче, как мог, убегал. В итоге она меня заставила. Вот и с 2007 года вот начала она меня короче, заставила танцевать. Я там начал пробовать что-то делать. Параллельно пошел в джангр до Эрни Сосаевича Бадмаева. И вместе с ними, короче, летом уехал во Францию. Там вот его, вот, там я почувствовал то, что я растанцевался про. Там каждый день целый там, месяц полтора ты танцуешь. И оттуда я вот приехал и получается уже начал ходить на два танцевальные. Джанг, джанг, и вот так вот весь год до, 2000, лет, до лета 2008 я вот так вот ходил в ансамбле и получался так растанцовывал Все, в 2008 как-то получил приглашение в и пойти попробовать. Прошел, попробовался, мне взяли, и оттуда вот началось. Я вообще без образования, то есть на, на хореографии я выучился только вот недавно. В 16-м поступил глотал да, там это спустя восемь лет, как я начал профессионально заниматься. В Тельпане я работаю второй год. Я работала до этого в театре, в Калмутском театре танца Айраты, но ну, теперь последние два года только здесь. Я вообще пришла, танцевала с детства, любила, мама меня привела в наше Элистинское училище искусств. Я поступила на дополнительных экзаменов. Экзамены я проморгала, на дополнительные, мы, получается, успевали и поступили сразу. Отучились четыре года и после того, как отучились, мы уже пошли в Айраты. Если без образования, но э, если взять непосредственно школу Тюльпанчика, она, конечно, школа сильная. Поэтому я считаю, что образование, конечно, нужно. Нужно учиться, получать непосредственно профессиональное образование. А, так, конечно, есть люди, которые талантливые, всегда дорога открыта. Пришел в танцы и так, прививалась любовь к танцам с детства, можно сказать, с младших классов. Так вот на протяжении своей жизни я как бы связан с хореографией. Закончил наше музыкальное училище искусств имени Петра Черезчанкушова. Далее поступил в уже высшее образовательное учреждение, это Московский государственный институт культуры и искусств. Желаю всем мира, добра, любви, чтобы не болейте и любите друг друга, берегите своих близких и всем счастья. Дорогие земляки, я вас всех поздравляю очень от всей души с этим светлым праздником. Сагансар, это белый месяц. Мы должны весь этот месяц, да не только этот месяц, мы вообще по жизни всегда должны делать только благие дела, только белые деяния, чтобы всегда над нами светило белое небо было и дорога. Так что я вас всех поздравляю от души с этим праздником. Будьте добрее, будьте всегда общительнее, будьте оптимистичнее. Времена сейчас э, не самые лучшие, поэтому все зависит только от нас. Какое будем отношение э, проявлять мы в общество, так, такое и будет общество. Так что всем удачи, всем спасибо. Всех хочу поздравить с наступающим праздником Таганцар. 3 марта состоится сольный концерт государственного ансамбля песни «Танц Тюльпан». Приглашаю всех, приходите, проведите свое время с удовольствием.